Коллеги, привет! И это у нас вторая серия, если так можно сказать, нашего мини видео ортосериала сериала под названием «Конспект семинара», который рассказывает тезисы семинара по лечению сагитальных и вертикальных аномалий прикуса, и мы пока во втором классе находимся. Сейчас в прошлом видео кратко назвал 4 механизма компенсации скелетного второго класса без хирургии. И сегодня пойдем дальше и будем обсуждать эти механизмы. Конкретно сегодня речь про первый вариант, первый механизм движение нижних резцов вперед. Не стал я ждать какой-то там студийной обстановки. Решил вообще, в принципе, этот сериал и эти видео записывать в той ситуации, в которой я нахожусь. Сейчас это конец отпуска в Египте. Вот записываю видео здесь. Соответственно, первый механизм движения нижних лицов вперед. Соответственно, что мы при любом механизме смотрим? Первое, что мы смотрим, это диагностика. То есть, насколько мы можем себе позволить вот этот конкретный механизм у данного пациента. Ну, на что будем смотреть, если решаем, можно ли нам двигать нижние лица вперед. Ну, первое, биотип Десны, он обычно самый важный. Чем толще биотип, тем больше можно позволить протрузии. Второе, толщина симфиза на КТ или на ТРГ за неимением КТ. Чем толще, тем лучше. И третье – это параллельность резцов в симфизе. То есть, насколько резцы хорошо стоят, комфортно в симфизе, насколько мы можем позволить их наклонить вперед. Дальше делаем некоторые предположения, сколько в миллиметрах можно позволить себе режущий край сместить вперед, чтобы это все еще было приемлемо. Здесь, конечно, требуется уже опыт какой-то клинический, потому что, ну, все-таки и биотип, и параллельность, но, тем не менее, это лучше, чем ничего. То есть вы делаете предположение таким образом получаете понимание, насколько в миллиметрах вы можете позволить себе коррекцию класса за счет движения нижних зубов вперед. Окей, okay. а как в принципе, ну это если очень коротко, как механически это делать. Да? То есть мы посмотрели диагностику, решили, кому-то вообще нельзя двигать нижний вперед, тонкий биотип уже рецессии, рецепт симфизи уже протрузивно сам симфиз тонкий кому-то можно биотип толстые рисы неплохо стоять в симфизе даже можно бы еще наклонить и так далее сделали предположение сколько миллиметров от нуля там до ну как правило 4 редко больше и теперь думаем как конкретно это исполнить то есть как теперь их переместить реально вперед да тут существует тоже несколько вариантов первый самый надежный но медленный и относительно дорогой это последовательная мизеализация так называемый, то есть двигаем все зубы вперед вдоль зубного ряда с мини винтами был у нас посты на эту тему можно посмотреть раньше это с мини винтами например мини винт между пятым и шестым пружиной толкнули все вперед переднюю группу от четверки до четверка пружинами вперед в протрузию резцов конечно никаких чудес после этого а В это время у нас вин, винт стоит между пятым и шестым, привязан к семерке, да? чтобы маляры не пошли назад. После этого переставили винт после первого этапа между третьим и четвертым, например, привязали к пятерке. И подтянули маляры вперед. Таким образом, закончили движение всего нижнего зубного ряда вперед с протрузией резцов. Хорошая вещь в этом, что нет никаких ротаций зубного ряда. Кстати, был отдельный пост, да, для про способы мезеризации нижних зубов при втором классе. Поэтому очень подробно рассказывать не буду. Второй способ эластики. Ну, эластики ротируют весь зубной ряд вот так вот по часовой стрелке с экструзией маляров. Что, в свою очередь, вызывает ротацию челюсти назад и вниз, да, что невыгодно у большинства пациентов с нормальным или высоким углом. То есть эластики, да, решают задачу движения нижних зубов вперед, но во многом имеют побочный эффект. Это отдельная большая тема, ее потом отдельно будем разбирать на семинаре. И, в принципе, был у нас пост про эластики второго класса тоже раньше. Там тоже описаны некоторые нюансы. Третий способ. Это корректоры второго класса типа форсуса, твинфорса и подобных аппаратов, которые тоже могут двигать весь нижний зубной ряд вперед. Но они, конечно, имеют определенные побочные эффекты относительно верхних зубов. Там тестеризация верхнего зубного ряда, ротация окклюзионной плоскости, да, то же самое. Опять же, это описано в том посте, который посвящался способам мезеризации нижних зубов при втором классе, который был раньше когда-то. Вот. Собственно, механику примерно грубо я сейчас так очень рассказал. И это у нас был первый механизм компенсации скелетного второго класса движения нижних зубов вперед. Какая диагностика, какая механика. И вот мы должны какое-то количество миллиметров сказать себе, допустим, два с половиной, я предполагаю, взять за счет этого. И дальше начинаем двигаться к следующим механизмам, которые у нас будут... Уже в следующих наших мини-сериях. А следующий механизм это верхние зубы назад. Поговорим, от чего зависит, можем ли мы это себе позволить, на сколько миллиметров, каким типом движения, наклоном или корпусно, какую механику применить, какую опору, дистеризацию, удаление, где взять место и так далее. А, до встреч в следующей серии нашего мини-сериала про механизмы лечение 2, 3 класса открытого и глубокого прикуса, который посвящен новый семинар лечения 2 и третьего класса открытого и глубокого прикуса под названием Лечение сагитальных и вертикальных аномалий прикуса. Всем удачи, добра до новых встреч. Пока!